Друзья, всем привет! Сегодня в видео поговорим о самом таком недооцененном токене, на мой взгляд, который называется ТВТ. Это токен кошелька TrustWallet, на который я давал обзор. Кто еще не видел, ссылка под видео будет в описании. Сегодня рассмотрим, что это за токен, чем он полезен, какая может быть его стоимость, да? сколько мы можем по дороге заработать, проинвестировав данную монетку, и стоит ли вообще в него инвестировать. Но прежде чем мы начнем, рекомендую, как всегда, подписаться на мой телеграм-канал. Я даю там всегда больше информации и всегда информирую сначала туда какие-то моменты, а потом уже транслирую на YouTube. Также разыгрываю периодически криптовалюту и сегодня разыграю также токен ТВТ. Три победителя получат по 25 монеток. Выполнил очень и очень простые действия, но для этого вам нужно быть обязательно подписан на мой телеграм-канал и условия, естественно, будут тоже там. Ну что ж, поехали. Итак, друзья, как я уже сказал, ТВТ-токен, ну, на мой взгляд, он э, сильно очень недооценен. Э, в плане того, даже если мы посмотрим на его капитализацию э, чуть дальше, я... К ней мы перейдем. Э, прежде всего, вы должны понимать, что это реальный продукт. У них есть продукт в виде кошелька TrustWallet. Он стал в 2020 году, по-моему, где-то на шестом месте самым скачиваемым ну, во всем мире, да, в криптовалютном э, пространстве. Он удобен, я на него делал обзор, еще раз рекомендую посмотреть, ссылка под видео в описании. Там можно и стейкать, там есть и декс-обменник, там есть. И хранение криптовалюты, там ее очень много. Реально классная, классный и надежный кошелек. Я лично им пользуюсь и держу там свою криптовалюту. И вот смотрите, токен TrustWallet изначально был запущен в соответствии со стандартом BIP2. Но в октябре 2020 года, когда был перезапущен в соответствии со стандартом BIP20. Напоминаю, это детище Binance, которое выкупило кошелек и все это принадлежит ей это как вы знаете очень хорошо то какое влияние на рынок имеет сама биржа binance ее основатель как минимум уже нужно задуматься над приобретением ихнего продукта да? доступность в обоих стандартах означает что пользователи могут переключать твт между цепочкой binance и смарт цепочкой binance smart chain он имеет два основных применения а именно какая полезность это владельцы твт то есть мы Имеем право на множество преимуществ, таких как скидки на покупку, приложения и услуги DEX в самом кошельке. И управление. Токен позволяет держателям участвовать в процессах принятия решений, включая добавление новых токенов, функции и поддержку блокчейна. Сам токен действует как образовательный инструмент, а также как строитель сообщества. И сам основатель считает, что одним из лучших способов узнать о цифровых активах – это владеть ими. Поэтому он решил создать токен, который будет иметь ценность, только в экосистеме кошелька Trust. И вокруг токена этого уже выросло лояльное сообщество последователей, держателей, которые привлекают форумы, сообщества, где им дают подробные инструкции о том, как выполнять свопы, сделки, обмены и как создавать ценность токена ТВТ. Если мы зайдем на CoinMarketCap, сейчас мы увидим цену. 43 цента за данный токен циркулирующие предложение на рынке 250 миллионов общие 1 миллиард вообще поставка была запущена этих токенов по-моему 90 миллиардов потом было принято решение 89 миллиардов сжечь оставить 1 миллиард и из них 250 миллионов пошли так сказать в ход они раздавались там давались в том числе и бесплатные были раздачи и э, потихонечку со временем, естественно, дойдут и до максимального предложения в 1 миллиард, но это будет совсем не скоро. И что позволяет с циркулирующим предложением иметь место всего лишь, смотрите, на 295 рейтинге сейчас CoinMarketCap с капитализацией всего лишь 109 миллионов. То есть потенциал, понимаете, какой огромный. Потому что здесь реальный продукт. Это детище Binance. Лично я очень верю в эту монетку. И считаю, она даст хорошие иксы. Это не финансовая рекомендация. Это лично мое мнение и мои действия. То есть я в нее буду инвестировать. И буду ее докупать, если она будет проседать еще ниже. Дальше я покажу, по каким ценам. Купить вы ее можете, естественно, номер один. Это же биржа Binance. Есть биржа Gate, на PancakeSwap. То есть, в принципе, с покупкой токена проблем нет. Хранить вы ее можете в самом Trust-Wallet кошельке или на тот же бирже Binance. Здесь, я думаю, все понятно. Итак, если мы перейдем к графику, мы видим, что хай был $1.30. Монетка на Binance как залистилась, там где-то с 10 центов. И в итоге дошла до $1.30 и пала где-то больше, чем на 80%. И достигала уже 23 центов. К сожалению, я на тот момент не имел свободные средства, а криптовалюта, как вы знаете, это высокорискованная инвестиция. Я всегда стараюсь сюда инвестировать только свободные средства, что и вам рекомендую. Поэтому свободных денег на то время у меня не было. Я не мог купить по э, своему уже расчерченному, как вы видите, вот дну. Вот здесь я планировал покупать. И докупил только буквально три дня назад. Вот здесь на бирже Binance. Можно посмотреть историю ордеров. Вот ТВТ, да, первого числа, как раз там три дня назад по цене 0.39,5 центов. На 1000 долларов я взял, видите, 2500 монет получилось. Даже сейчас, если продать, это будет по этой цене 1094 доллара, что означает, что вот за три дня уже 100 долларов спекулятивных целях в принципе заработано я взял в целях спекуляции заработать на краткосроке потому что я видел что пробила поддержку 35 центов здесь оттестировали я думаю токен 50, 50 или к 60 центов смело может как минимум дойти а может вообще от этого уже пойдет новый рост и новая хая мы никогда не знаем и у нас никогда не получится закупиться по самой выгодной цене поверьте мне поэтому в принципе рынок если брать на долгосрок цена рыночная сейчас она приемлема если мы видим там от года там, до трех год мы можем покупать этот токен и тысячу монет как минимум по той цене, что я взял, практически 40 центов, я оставлю на долгосрок. Но если монета еще раз подойдет в зону, где я обозначал 25 центов, а еще лучше, если провалится 17-20 центов, я почти всегда, имея свободные деньги, буду там еще докупать и усреднять свою позицию. Потенциал роста, вы видите, хороший. Как минимум это хай прежний, это 1.30 доллар, доллара. Я думаю, потенциале 2-3 доллара в течение года-двух, я думаю, если криптовалютный рынок будет более-менее живым, я думаю, мы этот токен увидим. А в будущем, если продукт будет работать, биржа Binance будет работать, кошелек будет давать рекламу хорошую и развиваться, и будет такой же востребован, как сейчас, то я думаю, цена 5-10 долларов, почему бы и нет. Поэтому я придерживаюсь стратегии. Закупил отчасти инвестиционного портфеля сейчас по рыночной цене, то есть это 30%. 30% отложил по цене вот где-то 25 район. И если остаток провалится 16-20 цену, мы увидим. Там еще последнее я докуплюсь. Я думаю, здесь вам тоже, в принципе, все понятно. Больше информации, как всегда повторюсь, в Телеграм-канале. Подписывайтесь, выигрывайте монетки, те же самые ТВТ, можете бесплатно их выиграть. Пишите в комментариях, что вы думаете о этой монетке, будете ли вы покупать, может вы уже являетесь держателем этого токена. И подписывайтесь на YouTube-канал, а я вам напоминаю, что криптовалютный рынок является высокорискованной инвестицией, поэтому никогда не инвестируйте ту сумму, которую не готовы потерять. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.